Села такая, вышла в эфир <смех> и жду. Привет всем. У меня э, зависимость начинается, короче. Я такая, в эфир не выйду пару дней, мне становится как-то... Чего-то не хватает. <смех> Прикиньте. Здравствуй, зависимость. Добрый-добрый всем вечер. Да, мне тоже пришло оповещение, что я вышла на Ютубе. Hello everyone, hello. Uh, soon I will try to speak English in my new YouTube channel. Soon, very soon. <laughs> добрый добрый вечер. Ну чё, как вам это, моё мой разборчик? Пересмотрели его ещё раз? Я, конечно, была грубовата немножко. Я вот думаю, если делать еще один такой, то его можно как-то прям поменьше взять аккаунтов, но поглубже разобрать. Потому что на деле проблем проблемы-то одинаковые все, потому что вы звезда. Так, у нас карантина, вы работаете. У нас пока прям карантина не объявили в России, но что-то дело идет, видимо, к этому все-таки. Карантин. Что-то про Москву говорят, рейсы заграничные, по-моему, поотменяли в России, у нас не может куча студентов прилететь на обучение. Я думаю, что нужно что-то продумать сейчас, может быть реально. Ну Вот сейчас мы делаем упор на онлайн обучение, и, кстати, на днях я повешу анонс про онлайн мастер-классы, которые вы сможете пройти, допустим, посмотрели вебинар, ведь огромное количество людей посмотрело вебинар уже. И... Потом можно под руководством куратора сделать процедуру у себя дома, не выходя там из, своей, из своего города, если вы, конечно, не сидите на карантине. То, что у меня подружка из Казахстана должна была приехать ко мне в гости. А... закрыли выезд, теперь там что-то То ли после пяти уже нельзя вообще ни, никуда выходить, не ни собираться, ничего в общественных местах. Переписываясь, ваша поддержка помочь не может. А в чем помощь нужна? Но они делают все, что могут, но переписывайтесь дальше. Они все-таки более компетентны в этом, чем я. Так, Леночка, я вам писала, что брови не взялись у возрастной женщины. А, а чем я могу вам помочь? Ну, вы должны, значит, во-первых, подождать полного восстановления кожи, потому что. Я, и, кстати, ну, мне очень много пишут, вот чтобы не наврать, мне пишут в день в директ больше там не знаю 100-150 сообщений то есть очень много я их разгребаю иногда просто часами поэтому и мои ответы очень короткие без здрасте без до свидания но ну, я стараюсь отвечать конечно всех всем но это очень тяжело очень большой объем поэтому я не помню именно вашей ситуации но если вдруг вы фотографии видели и там действительно ничего нет это одно а другое дело что иногда клиенты говорят меня ничего не осталось какой кошмар во первых когда корки сходят все очень бледно это норма во вторых надо ждать реально заживление тем более возрастная женщина это полтора месяца минимум поэтому через полтора месяца пригла приглашайте ее и Смотрите сами, поднимайте архивные фотографии, как было, что стало, и тогда уже будет понятно. Ну и как бы, если даже не взялось, то ну, вам просто нужно чуть-чуть поднадавить, чуть-чуть глубже поработать, потому что вы, скорее всего, сработали в том слое кожи, в который эм, ушел, ну, пигмент, пигмент ушел вместе с кожей, слишком поверхностно, все просто. Так, скажите, пожалуйста, за корректоры оплаты нужно брать, если корректором перекрывать. Если вина ваша, если вы заглубились, или это ваша какая-то старая работа, которая ушла через негативный цвет, то, может быть, не стоит, а? как вы думаете? Потому что вам же нужно оставить клиента своего лояльным. Поэтому, наверное, нет. А если это чужое, то, конечно, да. И более того, сразу предупреждать, что э, все гораздо сложнее, процедура такая сложная и траляля. В Греции карантин. В Греции карантин. Во всей Европе карантин. Я бы тоже хотела, чтобы меня разобрали. Но не все хотят. Но Я думаю, я еще повешу постик. Но вот не прямо сейчас. Сейчас пока, ближайшие пару дней точно нет. Можете заранее выбрать аккаунты, чтобы хотя бы разные были ошибки. Ну, теоретически можно, да. Так подумаю я об этом. Можно, да. Спасибо. Когда будет мастер-класс по мужским волоскам? Я думаю, что... Я собиралась после возвращения из Америки его провести, но нужно на него собрать аудиторию еще. Я думаю, я подумаю, я думаю, что пораньше надо. Во Франции в карантине нельзя выходить на улицу. Блин, а что люди жить будут? А вот если ввели вот такие методы, а как-то поддерживает государство, допустим, у, у людей кредиты, бизнес встал, там какие-то отсрочки кредитов или что-то такое есть, что нас ждет, интересно, а, в России до конца марта, начала апреля? Ну да, в Казахстане тоже до, до, до апреля. С Казахстана по медпоказаниям. Да, я знаю, что по медпоказаниям. Ну да. Про мини-сет ваших пигментов расскажите, цена и прочее. Я, честно говоря, пигментами не занимаюсь. Я не знаю цен. Я иногда говорю то, что мне там скажут, какую-нибудь акцию озвучить или что-то еще, но по ценам точно я вам не подскажу. Это вам нужно в прям в этот сайт обратиться, в наш в поддержку. Они вам все расскажут. Извините, простите, но не подскажу. В Украине карантин работать нельзя штраф. пипец, это же просто жесть какая-то. Ну, нам пока официально этого не объявили, но, естественно, у всех там массово отменяются какие-то акты. Ну, короче, клиенты не приходят, боятся, или уже болеют, или что, я не знаю. Пигменты в объеме 5 мл уже появились. nEPigments.com. Переходите на сайт или а, напишите поддержки или, а, не знаю, посмотрите на кого я подписана вот в этом аккаунте, это, это всего лишь навсего наш аккаунт школы, аккаунт пигментов и можете написать им. Вот, да, мне тоже этот вопрос интересен, кто на карантине за аренду тоже должны платить или нет, потому что почти у всех в аренде помещения, так как все простаивает, как это решается. Так, брови лучше делать иголкой единицы или тройка? Я работаю единицей, учу работать единицей, мне больше всего все еще нравится единица. Как только я освою тройку, пятерку и так далее, я скажу. Но я, честно говоря, пока не удосужилась. У нас нет особо карантина, но клиентов как ветром сдуло. А где это у вас? Да, клиенты, но боятся люди, что делать? Когда будет разбор аккаунтов, не знаю. Так, лето с весной. Привет! А я так поняла, что ты засела в, в, в Испании, да? В карантине. Не самое плохое место для карантина, но, конечно, дома лучше. Так, скажите, пожалуйста, когда черная пятница, какие ваши пигменты для начала можно приобрести? Черная пятница будет 10 апреля. Я буду вам каждый день, каждый божий день напоминать, потому что это в моих интересах. Ой-ой, у меня тут выскочил телефон. Сейчас, секундочку. Хотела как лучше, получилось как всегда. Вот каждый божий день буду напоминать, чтобы не было как в прошлый раз, чтобы уже эта по пятница покрыла все запросы. Зарегистрироваться на черную пятницу можно, перейдя по ссылке в шапке профиля. Как только вы перейдете и зарегистрируетесь, значит все, вы в базе. Значит все ваше место уже никто не займет, но я напоминаю, что мы сделали ограничение 3000 человек. 3000 человек всего лишь могут зарегистрироваться. Поэтому поспешите, переходите в шапку профиля. У нас в Квибеке ввели 530 долларов в две недели, кто сидит дома. Нормально. У вас в Канаде, знаете ли, там очень как-то все. Все срочно едем в Канаду пересиживать карантин блин ну я сомневаюсь я очень сомневаюсь что у нас будет такая же фигня у меня кстати знакомый вернулся из италии у них не получился там отдых они хотя плавать хотели на яхте все время и мы такие о он вернулся его пропустили ничего не сделали никто не следит а на следующий день к нему пришли взяли кровь оповестили всех на работе короче всех всех ну о том, что он вернулся из опасной зоны, и он теперь сидит дома. Все-таки у нас работает, видите? Я думала, у нас все на словах в России, но пытаются остановить. Во Франции поддержка есть у нас только мечтать. Сколько вы тратите времени на эскиз бровей? А, ну, в районе 5 минут обычно. Если сложное, какое-нибудь суперсложное лицо, ну, может быть, чуть побольше, но вообще очень, очень быстро. У меня есть, кстати, вебинары про идеальную симметрию, про эскизы, про построение бровей. Так что идите, регистрируйтесь в шапку профиля, чтобы не пропустить, чтобы тоже уметь за пять минут строить. Кстати, скоро видео выпущу, на про как, какие виды эскизов бывают удобные для вас. Скоро будет. Так, нас в школе учат работать сначала тройкой, не объясняя почему нельзя единить. Как мастер, вы можете знать на это ответ. Я думаю, что ваш преподаватель не умеет работать единичкой. У меня только один ответ на такой вариант. Если бы он делал шикарные работы единичкой, и тройкой, и десяткой, и метлой поганой, не знаю, струной от гитары, то он бы вам все показал. Кто как умеет, то так и работает. Ну, еще один вариант, что ваш мастер такой классный и опытный, что э, пытается вас защитить от заглублений, потому что, когда единичка входит в кожу, нас встречает мало сопротивления прям, и э, у новичка теоретически ну, это притянуто за уши, потому что мы же учим единичкой. У нас, я недавно, кстати, искала, мне нужно было лазером удалить срочно, что-нибудь, ну, как бы посмотреть, как пигмент реагирует, один из новых. Вот и как в школе мы работаем новыми часто пигментами. Я искала заглубленные брови, и не нашла. Кстати, есть кривоватые, пятнистые, но заглубленных нету. Я к тому, что единичкой можно учиться работать прекрасно на базовом курсе, когда ты с нуля работаешь. Но существует мнение, что вот так вот. Смотрите, три иглы встречают сопротивление кожи. Вот сейчас на мягком покажу. Видите, как продавливается кожа, большая площадь и одна игла. И вы понимаете, да, сопротивление кожи где больше или меньше, а естественно там, где оно меньше, проще уйти глубоко, ну, как бы даже не поняв и заглубиться. Но повторюсь опять, в вашем случае, скорее всего, мастер просто не умеет работать единичкой. Ну это не точно. Так, все так началось, я что-то пропустила? Не, ничего не пропустили, это просто часик болтовни, потому что у меня муж уехал играть в покер. Я сегодня ходила к неврологу, делала себе опять в позвоночник, позвоночник уколы. Я же лечу свою грыжу новоиспеченную. И поэтому сижу сейчас, мне скучно стало. В Молдове дали отсрочку по кредитам. Ну вот, надо мне, надо тут тоже узнать. У меня есть знакомые, у которых тяжело все. И а кредит иди плати. Банком пофигу видите, локдаун и карантин, бизнес уступки в молах не берут за аренду, один плюс бизнесу, но общее отправили в Непал отпуска. Как вы думаете, наше государство сделает что-нибудь для нас? В магазинах ничего не осталось, у нас в магазинах все нормально. Так, Ставрополь держится, но гречку и туалетную бумагу скупили. А что-то не понимаю с туалетной бумагой, если честно. Любовь, Луна, Кискинен? Не, на... Не проговорите эту фамилию. Привет! Добрый вечер Так э, посоветуйте, с чего начать начинающему мастеру? Знаю, с обучения. О чем? о чем речь вообще? Вы о чем вопросы конкретнее задавайте? С чего начать начинающему мастеру? С бровей, с обучения, с аренды кабинета. Вы вообще из какой как бы, области вопрос задаете? А что вы думаете про интуицию? Интересный вопрос, что я думаю про интуицию. Я думаю, что наш мозг анализирует постоянно все. И даже если мы там, не знаю, как бы не особо осознаем какие-то вещи, то потом называем это интуицией. Вот мне кажется, что это так. Не то, чтобы это прям случайно там какое-то совпадение или что-то такое. Да, интуиция, это, как мне кажется, такой анализ, анализ постоянный, и чем больше мозгов, тем, вы, тем лучше интуиция, как говорят, а <свят> все просто, Но на самом деле это просто мозги. Так, у нас в Литве карантин, все аренду, и кредиты перенесли. Хм. А, а тут, смотрите, вопрос тоже, арендаторы, это же тоже люди, которые, возможно, в кредиту, арендатели, вернее, которые в кредиты взяли, купили какие-то помещения на этом зарабатывают, а им говорят, нет, так мы не будем тебе платить. Сейчас не обижайтесь, я сейчас заору. Марго! Я надеюсь, никто не оглох, потому что у меня пересохло в горле. Я хочу, чтобы мне воды принесли. Маргарита! Но, блин, я сижу в подвале и мне кажется, она меня не услышит. У нас отсрочки кредитов и налогов коммунальных услуг, у кого закрыли предприятие выплачивать 800 евро, пока не платили. Хм. Марго, пожалуйста, принеси мне воды стакана. Спасибо. Сдула клиентов ветром в Центральной России, город Владимир. Ну, сдула клиентов и здесь. Я сегодня была у своего доктора, ну, невролога, и он говорит, сегодня у меня отменилось пять человек. Ну, ⁇ ёпт. Ну что такое? Причем они не то чтобы заболели, они просто сказали, мы, мы отменяемся на неопределенное время. Ну, такие, знаете, хроники, видимо, не острые. Острые вряд ли отменятся. В каком-то из ваших видео видела машинку, ручку китайскую беспроводную. Можно ли сделать хороший татуаж не латекс? А вы знаете, мы довольно долго работали всякими китайскими машинками недорогими. Я искренне считала, что вполне себе можно ими работать. Но а, с, с, с, сравнив с другим оборудованием, вот с тем, которым сейчас мы работаем, с татуировочными вот этими машинками. Э, э, спасибо, Маргуш. ты меня услышала. Я думала, не услышишь. Хорошо с водой во рту. Так, о чем я говорила. Короче, есть разница. Можно, конечно, вы, вы сделаете это. Но есть вариант, что она не будет так же хороша. Это растушевка, как если бы вы выбрали более качественное оборудование. Понимаете? Но ну, можно. Мы же работали когда-то. Главное, чтобы она была модульная. Сидим на карантине. Для бровей и губ 0,25, 0,35, лучше 0,35 берите, 0,25 вы будете слишком долго красить, 0,25 на волоски я люблю. Интересует ваше мнение по какому-то безумному бубу на буну на, Буму на обучение в Академии Святославович Наш. Нет, он просто поливает рекламой, раньше он этого не делал, на меня постоянно выходит реклама и никакого бума, бума нету, ничего там нету особенного, ну, учат, как учат. Я видела, как и во всех школах, и хороших выпускников, и плохих выпускников, это зависит очень сильно от самих студентов, но знаете, какой бум, о чем вы говорите? В Украину есть доставка, конечно, есть. Вы всегда в черном ходите. Какой любимый цвет в одежде? Мои любимые цвета это очень глубокий синий, фиолетовый, вот эти все такие очень яркие на грани с неоновостью. Но я не могу найти одежду яркого цвета такого. То есть ты идешь в магазин, какая-то херня продается просто. Ты такой приходишь, посмотришь, думаю, да, пойду ходить в чем есть. И проще всего купить что-то черное, действительно, а тратить много времени походов для походов в магазины я не хочу, я ненавижу ходить по магазинам. Я не шапоголик вообще. Поэтому. Ну, не то чтобы у меня все черное, но. Честно говоря, я даже раза три стилистов нанимала. Это такие бездари просто. Они, они просто. Блять, бесят меня. Без, бездарные. Так, почему раньше называли татуаж, а сейчас перманентный макияж задолбали клиентов менять?» Да вы просто соберите списочек. Дермопигментация, татуаж, ми микропигментирование и прочее. И, и скажите, это все одно и то же. Кому что нравится, тот то и говорит, и все. «В Испании вообще труба, закрыли все на улицу выходить нельзя, на аренду налоги дадут отсрочку, обещают вы...» Понятно. «Видела ваш вебинар по губам, спасибо, знала много нового, поняла, что я не такая уж бестолковая, спасибо». Спасибо вам за обратную связь, большое. Мне она тоже важна. Спасибо, я очень старалась. <смех> я серьезно подхожу к записи вебинаров. Опять, для тех, кто может только что присоединился, имейте в виду, «Черная пятница» состоится 10 апреля и зарегистрироваться на нее можно в шапке профиля, ссылка по ней перейдя. Что я хотела еще сказать. И будут космические просто цены, там до 90% скидосы будут. Не, не люблю слово «скидка», но имейте в виду. Так, подруга в Перу застряла. Даже не знаю. Но ну, видите, что стремно, Я... мне вчера прислали видео из Майами, там, короче, полицейские молчат дубинками, стреляют пистолетами каких-то на пляже людей, правда, там люди эти были чернокожие, не знаю, связано ли это там. Ну, короче, они не хотели уходить, они там собрались и тусили, и не хотели уходить с пляжа, и их там положили лицом в пол, короче, прямо жестко я думаю, это такая, вернее, до этого я думала, ой, ну и неплохо было бы, если бы я сидела в Майами в карантине. Но это же не значит, что я бы на пляже сидела. В номере отеля сидеть, неважно где, неохота. Я лучше дома. Мы, короче, что, не летим, да, конечно, мы не летим, мы сдали билеты. Застрять где-нибудь не очень охота. Так, скажите, пожалуйста, какие, для начала по бровям, какие приобрести пигменты? Возьмите каштан, возьмите русый теплый и возьмите брюнет а теплый или холодный каштан и брюнет вам надо выбрать в зависимости от не знаю того какие кожи вас окружают толстые там ну блин ну ну, лучше, наверное, нейтральные взять. И один какой-нибудь типа шатена, чтобы, если что, подтеплить. Но если вы экономите. Но я вам советую просто лучше взять. Сейчас а, появились 5-миллилитровые пигменты. То есть у нас они были по 15-миллилитров. А теперь вы можете взять все, но по 5-миллилитров. И вы реально поймете, что ну, они все нужны. Я так долго думала. И как бы я разбила в итоге по типажам кожи. То есть на тонкой коже вы работаете. А, нейтральными оттенками либо холодными. На толстой коже вы работаете теплыми оттенками. Ну, понимаете, да, чем обусловлено? То есть вы все равно как бы поглубже кладете, и это значит, что толщина кожи сверху пигмента будет толще, и он будет выглядеть чуть холоднее. Поэтому вот так. После вебинара тоже из кисти сую максимум 10 минут. Класс. Супер. Я рада, что вы ускорились. А, давайте до пяти теперь. На веках я работаю 0,3 иглой, 0,25 и я работаю только на волосках. Только-только. Строю эскиз час и больше. Значит, вам точно надо купить вебинар и оттачивать свое видение симметрии и форм всевозможными бесконечными рисованиями. Рисовать, рисовать и рисовать, как завещал великий Ленин. Так, как именно называется вебинар эскизом? с эскизом, а вы поймете там по описанию, там не то, чтобы это прям про эскизы, это там нереальная симметрия называется вебинар, по, там, там очень много именно про построение эскиза, про то, что можно, что нельзя. Кстати, мои брови становятся все ярче, видите, я не накрашена, я сегодня из дома не выходила, только к врачу ездила. О, знаете, что вам расскажу сейчас? Я завтра пойду к косметологу к своему. И я могу это поснимать в прямом эфире. Наверное, это будет интересно. Короче, посмотрите на мое лицо. Наверняка вы все замечали женщин, которые увеличивают губы, и это их не украшает. То есть они не понимают, мозгов не хватает. Когда они увеличивают губы, у них дисбаланс. То есть вот в моем лице дисбаланс. Вы видите, не знаю. Ну Вы наверняка видели много моих фотографий, то есть у меня большая вот эта часть, башка большая, реально. Я делаю очень короткую стрижку, в том числе из-за этого. У меня большой лоб, у меня вот это все вот как бы такое большое-большое. И здесь такой маленький подбородочек. Я не знаю, покажу, покажу даже, смотрите, он маленький у меня. У меня как бы а, недостаток объема в нижней трети лица. Я давно об этом думаю. Я даже когда делала блефаропластику, такая, сейчас все секреты расскажу. Это. когда делала блефаропластику, я думала реально, ну, гуглила, изучала о том, чтобы, может быть, поставить имплант в подбородок. Ну потому что у меня, не знаю, смотрите, видите, вот здесь вот, как бы кожа начинает провисать, потому что вот здесь мало объема. Вообще, на самом деле, короче основные э, люди, которые продают фейслифтинг, а фейслифтинг считается не очень хорошей процедурой, в плане, э, они с, вот этими своими упражнениями всеми в гипертонус принос, приводят ли, мышцы лица, и это не полезно, то есть это действительно не полезно, и косметологи наоборот изо всех сил расслабляют, то есть они там колят здесь, колят там, чтобы вот этот гипертонус убрать. Я колю ботокс вот сюда, потому что у меня до головной боли, я когда вот, я, я, если без него, я просто у меня напрямую все находится ой как я отвлеклась так о чем я хотела сказать а и вот основные тренера по фейслифтингу и по всяким техникам там массажа и прочего имеют такую челюсть прям четкую вот посмотрите у меня ее как бы нету вот мало мало мало мало костей что ли как, как объяснить-то вот, и когда у тебя челюсть э, могучая, вот, допустим, если взять, знаете, актера все, наверное, Эдварда Нортона, знаете, это актер, который играл в бойцовском клубе, ну, вообще в куче фильмов, у него такой подбородочек, как у меня такой, вот такой, то есть, он такой, почти что скошенный. И есть актер Мэтью Макконахи, все знают Мэтью Макконахи, все его сильно любят, да? Вот. И, а у Мэтью Макконахи вот такая челюсть, ебучая просто челюсть вообще, прям могучая. И вот на них обоих посмотреть, я видела сравнение, они ровесники. Им, если Макконахи вообще не изменился, он такой же, у него все натянуто, кожа, все вообще, ну там морщинки появились чуть-чуть мимические. А этот Эдвард Нортон просто превратился в какую то такое, жду знаки, у него так все. Все дело вот в этой слабой нижней челюсти. И, короче, что я надумала? Завтра вам покажу. Сейчас проголосуйте, показать или нет. Короче, пойду делать себе увеличение подбородка. Ага. Кому не скажу, все говорят, что дура, что ли? Что, дура, что ли? На хренате это надо? А мне прям вот, я в итоге созрела. Короче, сделаю себе чуть-чуть. Побольше подбородок. Ну, при помощи филлеров, никаких я не буду, конечно, делать пластическую операцию, вставать, вставлять себе там искусственный подбородок, хотя я это изучила этот вопрос. Что думаете на эту тему? Вообще я ебанько. Мне прям кажется, что у меня вот эти вот проблемы уйдут. Видите, вот у меня так начинает. У меня иногда в некотором освещении прям видно, что вот здесь вот эта вот эта кожа, она ей некуда деться. Мне надо вот сюда угол добавить. И короче я чую, что я превращусь в какую-нибудь эту, как ее, жертву пластической хирургии потом. Но, но думаю, что нет. Так, как правильно сидеть возле клиента? Короче, нет, вы мне скажите, это интересно, я могу в прямом эфире прям показать, чем мне будут делать и умереть там от боли под прицелом сотен глаз которые сидят в карантине и мне хер делать так как правильно сидеть возле клиента может неправильная посадка существенно влияет на процедуру за клиентом очень быстро устояние могу руку положить на. да да конечно может быть и на усталость вашу и на скорость работы и на боли в спине на все на свете может влиять конечно безусловно именно за этим вы обычно и как бы идете на всякие мастер-классы, вы смотрите на опытных э, мастеров, которые годами выработали какие-то удобные позы, удобные постановки рук, и покупаете у них эти знания, в том числе у меня, потому что у меня огромный опыт, я вам готова передать вообще за копейки. Именно это будет э, 10 апреля. Но зарегистрироваться нужно сейчас, имейте в виду. Я ж продаю, я что думаете? Заодно поболтать, самореализоваться и заодно продать свой товар. Я я ж такая, не вздумайте даже подумать, что я какая-то бессеребренница. Я постоянно зарабатываю деньги, потому что мне надо их тратить срочно на подбородок. Так у моих клиентов часто брови заживают, уходят в серый оттенок, хотя напыляю шоколадно-коричневым. Вы просто работаете глубоко. Вам нужно пересмотреть свой штрих, нажим, может быть, оборудование, не знаю, все пересмотреть, потому что, когда серит, это значит глубоко. Имейте в виду. А, про брови очень много рассказываю, показываю про на вебинаре о бровях. И более того, там есть, я показываю три процедуры а, в разных техниках. Плотно, а, прозрачно, там еще как-то, я уже не помню. И Женя Кушкина тоже показывает, как она работает. Поэтому вам будет интересно, там два мастера. Приветики, приветики. Как относитесь к тем мастерам, которые пользуются только однушкой? Единичкой? Есть, конечно, никто не потеряет жилье единичкой тоже работаю, отлично отношусь к себе и к таким мастерам. Так. Вы разбирали аккаунт, я видела, вы были против, где есть брови, ногти. Вопрос, как вы поступили? Ой, если это касается студии, где есть мастера ногтей, есть мастера PMU. Я бы создала отдельные аккаунты для тех, кто хочет ногти, для тех... либо знаете как, у вас должен быть один аккаунт, где вы показываете жизнь студии, если у вас разные услуги, разные мастера, там события всякие, там, акции, что-то еще. Вы это делаете в, в одном общем аккаунте, который как бы обо всем говорит, оповещает ваших клиентов, клиентов обо всем на свете. И отдельно, наверное, для каждого мастера, который ну или для тех мастеров, которые… Делают э, перманентный макияж и ногти. Понимаете? То, что там, ну, я против абсолютно смешивания. Я тоже занимаюсь лечением позвоночника. Да, все мы коллеги старые, блин. Занимаетесь йогой, это и относительно грыжи проблем с позвоночником. Но нет, йогой не занимаюсь, это слишком сложно. В Питере тоже макароны скупают. Так, так, так. В Англии бумагу скупили. Я не понимаю, при чем тут бумага. Можно же жопу и помыть. Если сарафанное радио не работает, я плохой мастер. Ну, скорее всего, да. Вы плохой мастер и плохой продавец. И плохой ну как бы плохо общаетесь с клиентами не дотягивайте видели мое видео про 100 баллов вы не дотягиваете до 100 баллов и вас не рекомендуют то есть если вы сделали свою работу оказали услугу настолько качественно что вы перепрыгнули 100 баллов то вас искренне в захлёб просто рекомендуют если нет то аревидер чем у вас разный подъем брови справа чуть выше чем Чуть выше, чем выше. Чуть выше, чем выше. Конечно, они не разные. Смотрите, вот эта бровь не пощипанная, она сразу мне, вот я ее не щипала, она мне закрывает внутренний излом. Видите, внутренний излом здесь в разных местах. Но эта сволочь просто опускается, если ее поднять, он становится на место, понимаете? Я просто укладку не делаю для бровей. Ну, мне не нравится качество бровей после укладки. А, они портятся сами волоски я что-то мы пробовали пробовали и у девок начали прям портиться брови потому что все равно укладка это жуткая химия а, и мы перестали делать и я себе так и не сделала ни разу потому что я не хочу терять ну немножко несимметричные что у меня вся рожа кривая я когда на себя смотрю думаю боже мой кто тебя родил такую кривую смотрите у меня ноздри разного размера разной формы у меня губы кривые, потому что у меня вот эта губа круглая, а вот эта вот такая вогнутая. Аж я, кстати, я, кстати, еще и хочу губы немножко увеличить. А мужу не говорю. От коронавируса по носу бояться, ну, наверное. Туалетную бумагу вместо масок. Опаньки, прикольно. Так, я в больнице после двух операций, после удаления грыш на позвоночнике, ого го я вам желаю скорейшего выздоровления и не дотянуть бы себя до такого, конечно. Подскажите по квадрону, они без мембран, получается ими нельзя пользоваться. Да блин, не сходите с ума уже, то знаете, там несколько лет назад вообще все работали просто какими-то иголками, которые вставляли в машинку и ничего. Ну, вот сейчас эти модули они безопасны. Почему? То есть это конкурентная борьба. Это те, кто там мембрану вставил, они обсирают тех, кто мембрану не вставил. Я достаю он абсолютно там все пустое и чистое. И когда вы вставляете новый модуль, там это вообще новый модуль, он не вытащит изнутри машинки какие-то мифические частицы. Ну, как бы я считаю, что это прям фигня. Квадроны производятся в Европе. Я уверена, они проходят кучу этих разрешений для того, чтобы ими работали. Коронавирус-то какой-то трюх верх, верховных жрецов. Угу. Кто-то обогатится очень сильно на, на коронавирусе, но не мы. Меня учили делать эскиз от руки на клиенте. Если у вас получается делать красиво и симметрично, хоть делайте от ноги, хоть как. Так. Бывают ли у вас сейчас косячные работы? Конечно, бывают. Они у всех бывают. Бывает, конечно, я, особенно у меня, потому что я страшно, страшно, страшно люблю экспериментировать. Я все время что-то делаю новое. На каждой процедуре я что-то делаю, того, что я не делала раньше. И, конечно, косяки бывают. Я специально для этого постоянно набираю моделей и что-то с ними творю. Черное. Хотите ко мне модели? А Каким пигментом у вас сделаны брови? Они такие есть коричневые или вы их подкрашиваете. Смотрите, я их не подкрашиваю. Нет ничего. Тут у меня, вот видите, наслевила себе бровь. У меня пигменты сделаны теплым брюнетом. Но так как я 40-летняя женщина, они еще не проявились. Я еще коррекцию не сделала. Мне хочется поярче, честно. Я, наверное, сделаю все-таки. Обычно я не делаю коррекцию, но в этот раз мне хочется поярче. Что-то я. Хочу, кстати, опять в синий цвет покраситься. У нас тут идет болтовня в YouTube, такие все между собой общаются. Я выступаю в роли площадки. Вы заметили? В роли, в роли площадки я это приветствую, где вы можете между собой обмениваться какими-то новостями. Прикиньте, 425 человек, 430 человек из разных вообще стран мира. Это же прикольно, сколько можно всего друг у друга узнать. Вы не тупите, потому что я очень часто, а, мне не видно комментарии, я их по... Ой, у меня что-то плохой сигнал и м, глючит Инстаграм. Как меня видно, слышно? Короче, я потом пересматриваю вопросы, думаю, блин, не, не прочла такие интересные вопросы. Но а, вы там можете между собой общаться, потому что я пока до... домотаю, я, конечно, на все вопросы ответить не смогу. Не дождусь августа, когда приеду к вам на обучение. А кстати, очень рекомендую именно сейчас покупать обучение на лето, допустим, забить все. Потому что как только откроют границы, все ломанутся, просто путешествовать, ехать, куда-то, что-то делать, обучаться в том числе. И все курсы забьются. Поэтому именно сейчас самое время покупать, потому что все и мы в том числе снижаем цены, там тролливали. Поэтому налетай подешевело, как знаете. Подскажете сайт, где лучше расходники покупать. Не-не-не, не подскажу. Вы слишком живете в разных местах, во-первых. А во-вторых, я не покупаю ничего. Я говорю, мне нужна вот эта хрень. Она у меня появляется, потому что я сама ничего не покупаю, поэтому ничего не подскажу. В Греции запрещены услуги татуаж. Жалко, конечно. Нет, это не хроники в Канаде. Тоже отменились, объяснять тем, что боятся, что денег не останется, работа себя Так, так, так лежит ясно все прям решили умереть с голоду без работы прям. мне кажется женщины такие штуки очень интересные они будут голодать они не будут лечиться они не пойдут обследование провести себе какое-нибудь важное и умрут от рака шейки матки какой-нибудь потом знаете но сделают себе там уколы какие-нибудь красоты и все такое прочее то что женщины долбанутые создания поэтому а, я уверена что знаете как если не будет прям тотального запрета то клиенты все равно останутся, просто ну, усильте меры, там, включайте ультрафиолетовые лампы, знаете, удлините как бы, время между процедурами и включайте ультрафиолетовые лампы, чтобы помещение обеззаразить между клиентами, сделайте на этом акцент, скажите вашим клиентам, смотрите, вот лампа, я ее включаю, после каждого клиента все обрабатываю, у меня все стерильно, не бойтесь, давайте скорее ко мне, как раз сейчас я специально для вас там, сделала там, цену какую-нибудь и так далее. мастер мини, не, не, я им не работала, ничего не скажу. Спасибо за, за комплимент моим бровям, но так как их делала не я, я его перенаправлю Жене Якушкиной, которая делала мне брови, делает их мне все время. А, так, люди отменяются, экономят, ладно. Какую толщину лучше брать для бровей? 0,3-0,35, отлично. Пигменты доехали до Молдавии, супер, класс. Но не покидает мне ощущение разницы при визуализации. Не, не поняла, о чем речь. Меня тут любят. А интересно, есть здесь те, кто меня не любят, но смотрят такие? Смотрят, думают, тварь, вот это тварь, чтоб ты там вот так вот. Поставьте плюсы, если вы такие. Так, сталкиваюсь с проблемой, стекает капли пигментского пачка. не пойму, как нужно. Дело в настройке вылета иглы, скорее всего, не в густоте пигмента. Вот это вот, посмотрите. Кстати, я сняла видео, как правильно настроить вылет иглы, скоро его выпущу. Коротенькое видео, будет вам очень полезно. Чего я первый раз попала на эфир ваш? Супер. Я тоже первый раз вышла в эфир, и вы попали прям сразу, мы с вами попали. Пигмент сходит через 5 недель после коррекции, мастер разводит руками и знает, что ответить. Скорее всего, это неправильная глубина. 5 недель после коррекции на возрастной коже это как раз срок, когда полностью обновляется эпидермис. Значит, вам пигмент кладут раз за разом в эпидермис, слишком поверхностно, вот и все. Нету никаких чудес. И может быть еще вариант, что вы неправильно ухаживаете. А, «Для ПМГ у губ и 025 Да можно и ей работать, просто вам чуть дольше будет работа, потому что очень маленькая точка, но очень нежная дымка получается, ну как бы имейте в виду. Глубокий синий фиолетовый, главное не на бровях. Да. «Расскажите в двух словах про машиночку Билар». Мы, кстати, собирались ехать и встречаться как раз с производителями Билар. У нас есть для них предложение. Это, конечно, не машиночка Белар, но она вот так выглядит. Мы просто ее взяли как прототип для нашего конкурса ⁇ Золотая машинка ⁇ И это реально золотая машинка. То есть это ювелирный никель, покрытый золотом 999-й пробы. Прям вот, true по-настоящему. Тут написано Белар, но на призах, конечно, надписи не будет, если только Белар не выступит спонсором. Мы еще хотим с ними провести встречу, вот мы для этого должны были ехать, чтобы они, может быть, еще и дарили в подарок победителям свою машинку. Было бы круто, да? Вот, ну вот так она выглядит, вот так она лежит в руке, она прям очень удобная, действительно очень удобная, ну как бы для меня по толщине, по весу абсолютно идеально. Вот. и даже вот здесь вот этот вот э, прототип их модуля, Vertex Vertex модуль называется. А... Что вам сказать, она идеально рисует волоски, она отлично, идеально кладет растушевку, ей можно работать на низкой скорости и на высокой, это зависит от э, того, как вы привыкли. Ну, про технические какие-то характеристики, как мотор какой, там чего, я вот это не расскажу. По-моему, у них есть какая-то безумная гарантия, но дело в том, что я не продаю эти машинки, точнее вам лучше узнать у них. Это и концерн в Америке, Амер... ну завод, и найдите их и задайте вопрос, у них сайт есть, на котором все это расписано. «Во сколько лет вы начали заниматься перманентом? Если не секрет, мне 30, я думаю, поздновато». Мне кажется, это было лет 9 назад. Мне сейчас 38. 39, вернее. Мне тоже было 30. Но если вы думаете, что вам поздновато, значит вам поздновато. Вам вообще уже, наверное, на пенсию надо и семечки грызть на лавочке. Боже, я прорисовываю скиз полтора часа. Ну и вообще, на самом деле, я тоже в шоке. Вы, чё, вы чё, что, серьезно? Вы что, серьезно? Тут что-то надо менять? Полтора часа это прямо вообще рекорд. Нет, я не буду говорить о коллегах. Не хочу я говорить о других мастерах. Если я буду кого-то хвалить, я себе возвращу конкурентов. Понимаете? Это не очень этично по отношению ко мне в первую очередь. Если я кого-то буду обсирать, а мне это очень хочется. Я очень люблю кого-нибудь обосрать, то это тоже будет не очень красиво с моей стороны. Они же не могут сидеть. Они же не сидят, не сидят вот тут рядом со мной, чтобы защититься, понимаете? Обосрать за спиной. Я могу только там нескольких особо не, нелюбимых э, каких-то персонажей, <смех> но у меня нету сейчас настроения это делать. На стрелках 03 или 04, да можно и ту и ту прекрасно, они обе настолько тонкие, что вы даже разницы между ними не заметите. По ценам за пигменты, пожалуйста, nepigments.com, там все абсолютно ценные, и они вам ответят на все ваши а, вопросы. Два часа на пудровые брови – это нормально, эскиз, побутать, сама процедура – нормально. Рекомендую вебинары, вот правильно, рекомендуйте, пожалуйста, мои вебинары всем, потому что мне надо заработать много денег, потому что сейчас кризис, в конце концов. Мне надо денег заработать, вам надо обучиться. Вы сейчас сидите на карантине, идеальное время для того, чтобы учиться. И более того, не только вебинары, у нас же есть еще и онлайн-курсы, где вы можете с кураторами прям заниматься. Два месяца есть обучение по волоскам, по бровям, по растушевкам, короче, вообще. Ли политики не помогут. У вас тяжелые щечки. Зачем вы это сказали? Зачем? Зачем вы мне сказали про тяжелые щечки? Как сделать мне их легкими? Понедельник пытался оформить заказ на пигменты, писала консультацию за целый никто не ответил, как оформить. Да что ж такое? А можете прислать мне, пожалуйста, скриншоты? Потому что а, мне же нужно сделать секир башку тому, кто работал в понедельник. Поэтому, пожалуйста, пришлите мне скриншоты, как вам никто не ответил. Хорошо? Так, я читаю по очереди. Может, вам покажет, как будет выглядеть подбородок? Ну, смотрите, как у меня маленькое расстояние вот здесь. Оно прям маленькое, у меня дефицит подбородка. Я уже, знаете, как себя представила себе, как этого из, во, из войны бесконечности, который стану, э, стана, вот с таким подбородком. Это будет весело. Так, башка большая. Да. Можно ли делать татуаж кормящим? Да, вообще без проблем. Можно, да. Беременным не делаем, кормящим делаем. Маст uh, я не пробовала аппарат покажите в эфир и попробуйте не страшно да я думаю что я покажу мать я руси вы что-то перебарщиваете сильно перебарщивайте так не надо ничего вставлять уроду а мне кажется надо я уже решилась я уже записалась к своему доктору все завтра я это сделаю. Спасибо за И это не больно и не страшно. Да, мне тоже говорили, что в подбородок вообще не больно. Если бы вы не сказали, никто бы не заметил. А теперь я уверена, все будут только и смотреть на мой подбородок. Особенно меня бесит вот так сбоку, когда я так вот сижу, что-нибудь читаю и такая. И выключаю телефон и вижу себя в черном экране телефона. И такая чтоб меня. Микронидлинг, я не знаю, что это такое. Объясните мне, пожалуйста. Так, кто-то тут кто ладно, спасибо. Так, я тоже ссыковала что-то менять, но когда я удалила вот эти вот мешки под глазами, они меня так много лет просто убивали. Я вот У меня есть зеркало в туалете одно, там свет падает так, что просто я как запойный алкоголик с этими мешками вот такими выпуклыми, это же грыжи просто, и я их удалила, я просто счастлива. У меня, посмотрите, ничего нету. Вот, у меня идеально под глазом все. Я просто безумно счастлива. И страх пропал перед вот этой вот, знаете, ну, пластика там, да, да, да. Я думаю, все в меру. Надо все в меру просто делать. Нет, я шучу. Филлерами можно. Знаете как? Филлерами, если я сделаю, мне не понравится, можно это ледазы рассосать просто. И все. Да, все будут на мой подбородок обращать внимание, да, да, и пофигу. Я, что я постоянно в эфирах, в каком виде только меня не видели. Так. Главное, на Собчак не ставить похоже, но она родилась с такой могучей челюстью, ей не повезло больше, чем мне. У меня очень-очень-очень хороший косметолог, и я завтра ее покажу и покажу, как мы это делать будем. Знаете, когда? Будьте готовы, в 17.30, ребята, в прямом эфире я буду делать себе изменения внешности, потом меня на границе скажут, что вы не похожи сама на себя. Могут, интересно? Как разделились мнения. Половина пишет «да», а другая пишет «не надо». Да, я сделала фото до-после, конечно, мне самой интересно. Спасибо за комплименты. Второй подбородок возле правого уха будет идеально смотреться. Третья сиська на спине тоже будет смотреться неплохо. Назовите в Москве хоть одного мастера, кому я могу попасть на татуаж бровей, который у вас обучался. У нас есть студия в Москве. Вы можете попасть, к Маргарите Мастепан, например. Это очень хороший мастер в Москве. Она партнер и очень болеет за свое дело. И очень-очень прекрасный человек тоже. Поэтому наша студия находится по адресу Костянский кипилок-12. Просто в поисковике вбейте или напишите мне в директ, я вас перенаправлю. Так, только настоящая красавица может так говорить о себе. Я ненавижу свою внешность, если честно. Если бы я так сильно не боялась, все равно пластических операций, я бы, наверное, просто все бы изменила. Все бы поменяла в своей роже. Так, что за вебинар 10 апреля? 10 апреля будет не вебинар. 10 апреля будет распродажа пигмента. Такая Черная пятница. Мы сделали это еще раз. Мы не собирались, потому что. Карантин, потому что мы как бы теряем в одном, надо в другом приобретать, во-первых, а во-вторых, это прям реально самое удачное время для того, чтобы сидя дома в карантине взять и реально обучиться. То есть очень много свободного времени у людей и э, классное э, прям время для того, чтобы заниматься онлайн. Поэтому переходите в шапку профиля, регистрируйтесь и будет вам счастье. Вы против массажей, но зря если делать биомехаминку тела, то ботокс не нужен, то Майерс книга анатомические поезда». Да нет, я не против массажей, просто я как бы так сказать ленивая свинья, если можно сделать что-то путем инъекции, я делаю. Я, кстати, массаж очень люблю, неправда. <сам sanktok -с. самбо> я уже зарегалась. Класс, молодец. Так, давайте пишите плюсы, кто уже зарегался на черную пятницу. Хочу моделью. <самбо> мы вас узнаем. Не знаю, я сама не знаю. Я, честно говоря, и ссыкую, и не очень, и, и как бы и жду. У нас уже сегодня все закрыли в салоны, магазины в Украине. Ну блин, какая жесть вообще. Ну блин, почему? А вот как бы такие организации, как мы, мы же с медицинской лицензией, мы все соблюдаем правила, у нас везде там лампы, стерилизаторы и прочее. Зачем нас закрывать, да? да? Скажите, что за хрень? У меня тоже сильно серят брови. Если легче делать, то вообще выходит в ноль. Бывает такое, что в теле серые, а в хвосте вышли в ноль. Но это значит, вы нестабильны. Это значит, вы не чувствуете еще кожу. Просто тренируйтесь, практикуйтесь. Покупайте мои вебинары. Все такое прочее. Как вот? Сколько можно продавать уже? Так, очень спасибо большое за комплименты. Про яркую внешность. Большое спасибо. Как Лена, я что-то испугалась, как поднять мертвый аккаунт. Иногда проще его нахрен бросить и завести новый. А, либо вам нужно его очистить от ботов, что, скорее всего, убивает ваш аккаунт. Потому что, когда в аккаунте боты, настоящие люди не видят того, что вы делаете. Просто не видят, потому что алгоритмы Инстаграма работают сейчас таким образом и уже довольно долго, кстати. Что вас не показывают в ленте новостей, когда человек просто вот так вот серфит, смотрит картинки. Поэтому, может быть, его и не спасти. Может быть, лучше завести новый, параллельно хотя бы. Спасибо большое за комплименты. На одного чихнувшего 73 обосравшихся. А зато бумага уже с собой. Бровки портятся после укладки. Да, да, мы это. Это не очень хорошая услуга. Я думаю, она в очень редких случаях хороша. Знаете, когда я встречала такие брови, которые как пружина, просто с ними ничего не сделаешь. А еще и где-то низко. Если их зачесать и сделать мягкими, а вот эта долговременная укладка, она именно меняет структуру волоса, он становится какой-то какой мертвый и поддатливый, то да, можно. Меня прямо писали, да не делайте ничего за лицом. Да блин, это в инстаграме фильтры. Я когда на себя смотрю, не могу смотреть просто. Я знаю, что у всех асимметрия. У покойников тоже нет асимметрии. На самом деле это миф такой, знаете. ну Типа лицо расслабилось же, и все обвисло, и стало ровным, но все равно мы все кривые. Я вообще кривущее, и на Энистон похожа. Да ну ладно, клево быть похожей на главную краску Голливуда, которая с Брэдом Питом имела, знаете ли, плотные отношения. Я бы тоже была не против быть похожей на Дженнифер Энистон в ее лучшие годы, правда, не сейчас. Кстати, я пыталась смотреть сериал этот новый с ней. И нет, не зашел. Это утреннее шоу какое-то фуфло. Никому не интересно это утреннее шоу. Верхнюю губу вам можно чуть-чуть подкачать. Да, да, я хочу чуть-чуть еще губы подкачать. Вот только уткой встану за такой такой, и... и меня муж выгонят из дома. Он, кстати, не знает. Он не смотрит мои эфиры. Вы смеетесь насчет вируса, она мне не смеет. люди уми... умирают. А... Я не смеюсь над умершими людьми, над болеющими людьми. Я смеюсь над здоровыми, которые впадают в маразм. Я ни в коем случае не смеюсь над э, заболевшими, о чем вы говорите. Так, я смеюсь над маразмом, который окружает нас, над, над этими блин, людьми, которые пере, перебарщивают. Ежегодно от гриппа умирает огромное количество людей от обычного гриппа, точно так же. И никто из вас не паникует, а сейчас все такие в панике, самые нов, модные новости. Падрон делать в Китае, а потом везу через поезд, чтобы была отметка европейская, ой, ну не знаю, я, у меня таких данных нету, может быть, спасибо за комплименты, почему у вас сегодня глаза красные, на самом деле у меня всегда глаза красные, у меня, я когда много читаю, а я сегодня много читала, а, витаемо, витаемо, когда много читаю, у меня болят глаза и краснеют. «Сегодня сделала себе губу хорошо, мастера делала нежную, натуральную розовую персику, на ней у меня и очень переживаю, мастер успокоит». «Да, да, сразу после процедуры очень всегда ярко, не переживайте, Сойдет корочка, изменится цвет очень сильно». «Я нахожусь в Краснодаре, я живу в Краснодаре». «Мне кажется, что мне красный цвет на волосах не пойдет, а синий мне понравился, я же уже это делала». Хм. Так. Дело, женщина, скучала. Завтра после обучения буду делать первую процедуру губ. Боюсь немного, чтобы, чтобы губы дьявола не получились. Лучше не перебарщивать, посоветую. Лучше не докрасить, лучше поменьше и все такое прочее. Не надо слишком что-то делать сильно, глубоко и ярко, особенно на первой процедуре. Так, народ, уже 22.18, наверное, я пошла, мне надо гулять с собаками. А, я такая м -м, на часик вышла, 55 минут уже отрепалась. там собаки мне сейчас сгрызут машину. Всем спасибо, что вы тут со мной были, напоминаю про Черную пятницу, не забудьте зарегаться, я буду теперь чуть ли не каждый день выходить, чтобы Черная пятница всем порвала пупки просто, потому что мне это надо. И заодно буду вас радовать всякими этими ответами. Я же вас радую. Все, всем спасибо, всем пока. Как выключить здесь прямой эфир? Что я за баран? Ладно, выключу на ютубе сначала.